Вся семья сегодня в сборе, в животе урчит до боли. Голод свой вы усмирите, в Сити-Бургер приходите. Качество у нас что надо, для души цена от рада. Ждем вас на проспекте Ленина, 12, Центральный кинотеатр и по улице Чернышевского, 74-8, дробь ТРК «Азия». Следите за нашими акциями в Инстаграм. Сити-Бургер, нижнее подчеркивание, Якутск. Анимационные ролики «Line and Space».